Будешь героем, пока не станешь злодея, Свалил груст на плечи о а высшем лилее, Шел к общему благу, себя не жалея, В добродетели веря. Вот же потеря, как низко ты пал, В полутемных амбиций стал где-то убийцей, Вспыхнул снова жам птица Из пепла восстал. Но это не ты, лишь судьбы извращения, тьмы порождения, Сущность твоя, лишь гнев и мучение. Был надеждой, спасением Но а кем же ты стал? То было давно, в одном захолустье, Пристанище смерти, исчестия и грусть, А быть и народом и лучше опустим, не будет. Без. Край был суров, он учил выживать. находчиво роскошь, дела и богатство, Кому не везло, лишь обида и рабство. Обитель бандитства, варья и пиратства. Откуда ж герою тут? Ни кола, ни двора. Жизнь, как нелепое рамство. Мечальна судьба. Угождать торгашам, чтоб живых лишь остаться. Он отнюдь не дурак, не слюнтяй, не тюфяк. Мог бы в раз на вершину забраться, Но судьба говорит, ты беспомощный раб. Нету смысла даже пытаться. Но он знает, настанет тот миг и тот час. Переступит через боль и злорадство. Он вырвется прочь и вдали, где-то там. Обретет свое новое братство. Мрачной, бездушной пустыни, таких он вещей не видал, Словно ангел сейчас стоит она перед ним, И лишь этот ангел его сердце занял. Она будет моей, молец, выжила, и не будет спокойной. Крови. Из одних кандалов себя в другие загнал, В этот раз по собственной крови. Много будет сил, счастья и радости, горя и боли. Но будет потом, а пока перед ней лишь стоял Белокурый мальчик Панфары, победа, трибуны ревут. Заткнул всех за пояс маленький плут. Поймал он удачу, он всем доказал. Судьба только то, что сделал ты сам. Вдобавок к победе обрел он свободу. И выбрал свой путь на долгие годы. Объятие жарче дыхания пусты. Прощай, мой мальчик. Вперед, любимый, ты духом сильный. Высот достигнешь, множество знаний у них ты постигнешь. А мальчик встает и удерживает Как оставить тебя? Ну нет, несерьезно. Как можешь вообще говорить ты такое? Сын, добившись свободы, оставит маму в неволе? Полнение вскоре сменило отрада. Судьба за руку держа преподносит награду. Покинул он смуты пустынной станицы. Его обучение приводит в столицу. Прошел испытания. И, хотя были споры, учитель остался надежной обороны. Смотря ни на что, завершишь обучение, но терпение нужно, отвага, стремление. Думал учитель, что времени много, но судьба привела к другому итогу.